когда на лот представлено только три фотографии. В некоторых случаях не прикреплен отчет оценщика. От вы можете запросить такой отчет и всю документацию, которая есть к лоту у конкурсного управляющего. Если он ответит, что больше информации нет, обязательно запишитесь на осмотр данного имущества и тщательно его осмотрите. Так вы будете точно знать текущее состояние объекта и устраивает ли он вас. Помните,